Книга Епифань, номинант нынешнего сезона конкурса Русской Православной Церкви, просвещение через книгу. Некорректно спрашивать о том, о чем она. Никто так никогда не спросит, тем более человек, который имеет дело со стихами. Но каким основным мотивом она пронизана? Здравствуйте. Но ну, мне кажется, что эта книжка это какой-то такой Отголосок детства. Потому что когда я говорю об этой книге, я сразу вспоминаю своего деда, который родился на Смоленщине, как раз вот вместе которое которой именовалось Эпифания в честь моего прапрадеда, который в XIX веке унаследовало имение Анграфини Орел, его звали Епифана Тимофеевича, это был деревья Дуброва. Вот, и э, стали именовать эпифанию в которой, в общем-то, развернулись очень большие трагические действия, которые, в общем-то отпечаток на судьбу моего деда, отца и на мою, в общем-то, наложили. И я очень долго не мог подойти к этой теме. Вот я вспоминаю деда, когда я его спросил, откуда ты. И он мне сказал, что, что мы с Маленьчиной, Он сказал с, таким, с такой гордостью, То есть мне было лет 10. И впоследствии, 12 лет назад, я побывал на Смоленщине. В наверное, я открыл для себя свою родину. Потому что мы не бываем в этих глубинах русских, мы можем их проезжать, видим из окна поезда, из окна автомобиля. Мы можем говорить о них, писать, славить. Но когда мы приехали на Смоленщину, это вымершие русские деревни. Это Дуброва, это Лапина, это Серкова. У меня прабабушка моя была Лапина, мои родственники Серкова живут теперь в Лобне уже. Меня произвели такое большое впечатление. Я ужаснулся, в каких условиях жил мой дед, потому что это настолько глубоко, это какое-то вот на самом деле такие русские джунгли, эти славянские дремучие леса. И надо сказать, что я пытался написать одно стихотворение, другое, и мне не давалось. По разным причинам. И, видимо, вот. Когда пошел этот цикл э, стихотворения, он, в общем, длился годами, мы в цикл перерос буквально последние несколько лет. Вот за 12 лет это вот такая финал работы за 12 лет размышлений о общем-то, родине предков. Насколько тяжело быть сегодня в России 21 века, поэтому вакансии могут быть свободными, занятыми, но каково это вообще взять и стать им, назначиться? вот на эти высокие должности, просто вот исходя из того, как складывается жизнь? У нас теперь в моде самоназначение. Я помню очень хорошо, что лет десять, наверное, назад, ныне ну, покойный Алексей Константинович Антонов, мы как-то были в, рядом с Литературным институтом, разговаривали, подошел какой-то молодой человек, ну, что-то стал говорить обо мне, и человек сказал, ах, вы тоже поэт. И вот это вот Ах вы тоже поэт у нас сегодня распространено, люди, не имеющие в общем-то, отношения к работе со словом, именуют себя и поэтами, и прозаиками. Это вот после развала Союз Советских Социалистических Республик стало модным, если вы сегодня возьмете огромное количество людей, известных, лауреатов, премированных, то у них у многих будет стоять поэт, они сами себе возвели на это, в, в, в этот ранг. В России поэзия на сегодняшний день, в общем-то, не востребована и востребована она только, к сожалению, той элите общества, которая интеллектуальной элите, которая занимается профессиональной литературой. Заниматься литературой, которая рассказывает о, о стране, о своем отечестве, не думаю, что особо модно и особо интересно, потому что, в общем-то, молодежь эту литературу не читает. Это может быть, быть каким-то только свидетельством для, для потомков. Вот. А поэтому поэт это жизнь. Она или есть, или нет. И мне кажется, вправе себя называть поэтом тот человек, о котором так говорят люди, которые своей жизнью доказали, что они именно поэт. А когда вы начали склоняться вот именно к этому призванию, какие, может быть, там импульсы в судьбе, в в каких-то копаниях вот взяли и пришли в ваше сознание и вы стали склоняться к этой мысли? Ну, литератор делает трагедию. Ну, это с моей точки зрения. Может быть, кто-то сам не согласится. Даже не масштаб трагедии, а масштаб переживания личностного. У меня такая, в общем, наверное, трагедия была связана со смертью отца, но и, помимо всего, я все-таки рост в той среде, обыкновенной среде для меня, наверное, когда много читали, то есть бабушка читала, материнской моему наизусть Пушкина, другая бабушка читала наизусть Онегина, с дедом мы посмотрели, постоянно проглядывали видеофильмы с Симоновым, папа читал Бернса, мама Есина, это было нормально. Мне кажется, в той культурологической среде в Советском Союзе это было естественно, по крайней мере для меня, при этом как бы люди не были все с высшим образованием и не являлись э, работниками культуры, нигде не преподавали, там, ну, за исключением, возможно, моего отца, который был историком по образованию журналистов. Ну, вот. ну и потом осознание этой жизненной трагедии. Человек, как мне кажется, во время этих трудов, он выписывает сначала личную боль, личную трагедию, а через нее... Если у него хватает на это силы и мужества, выписывает трагедию своего народа, своего, своего отечества. Если мы видим произведения ласковые, не глубокие, таких, в общем-то, большинство, я считаю, что они не могут, в общем-то, претендовать на какую-то художественную ценность. Ну, ласково, вы имеете в виду усами такой оттенок? Ну, таких очень много. Такое ощущение, что. Ну, это подражание. Вы знаете, у нас проблема в чем, в общем в современной русской литературе? У нас очень путают, например, поэзию, народное творчество. Это абсолютно разные вещи. Ну, профессиональные, непрофессиональные? Профессиональные, непрофессиональные. Таких людей огромное количество. Они печатаются, их везде видно, они может, могут получать различные награды. Но качество остается, в общем-то, примитивным и будет оставаться. Так оно и будет, в общем этим народным творчеством. Поэтому надо уметь различать. Ведь суть-то, в общем-то, литератор, что он не может жить без этого. А, на мой взгляд, я не член никаких профессиональных союзов. По той причине, что на сегодняшний день я вообще не вижу их ни ликвидности, и с моей точки зрения да, люди, которые собраны в этих профессиональных союзах, они больше заседают, чем занимаются литературой, и не ее распространением, а, в общем, собственным пиаром. Вот состояние современной русской это, конечно, такой камень преткновения. Кто с какой стороны... Судит о нем, с каких позиций. Вот, ну, это вытекает из личной судьбы, конечно. И все-таки, если говорить совершенно в общем, вот эта современная русская словесность, такая разнообразная, такая многогранная, казалось бы, из каких вот, собственно, элементов она состоит? Как можно оценить ее близость к русской классической литературе? Она представляет собой отдельную версию какую-то, видоизмененную русской классической или может быть совершенно оторваны от нее, или все-таки какие-то токи в ней прежнего остаются. Да нет, мне кажется, это все должно в общем-то по одному направлению идти. Это следов... следование традиции русской литературы. В общем-то, ее основной фундамент это, как ни странно, русская православная церковь. Но можно, в общем-то, исследовать в этом русле и быть, в общем-то, тоже примитивным. А у нас же, в общем-то, до, опять же, развала того советского государства, в общем-то, достаточно жесткие критерии существовали отбора. Ну, возьмите, у нас в те же профессиональные организации ходят ну, из-за численности. Нужно привлечь молодежь. Туда взываются люди. А что было ранее? Автор должен был состоя состояться, добиться двух-трех книг получить, например, там, рекомендации от не, менее трех, значит, от не менее чем трех членов Союза писателей, той организации, которую рекомендуют. Сейчас это все очень просто. Почему? Потому что в свое время поколение фронтовиков, детей войны и поколение следующее просто не подготовили нормальные литературные кадры. В том числе и здравую литературную номенклатуру. Вот и Мы поэтому имеем вот такой огромный поток, ну и, конечно же, конец 80-х и, в общем-то, до начала 21 первого века, это, в общем-то, влияние западноевропейской и североамериканской культуры, причем и не ее лучших образцов, вот превратили вот у нас вот в такой вот поток литературы, который у нас вот даже нельзя назвать это литературой, в поток чтива. А вот из этого чтива вы можете уже выбрать что-либо подходящее для себя. Ну, а главная проблема, что люди начали а, мало читать, а, социальные сети и в общем, вообще всевозможные СМИ заменили людям чтение, то есть достаточно просто неких поверхностных знаний. Даже не то, что ух, ранее бы эти даже знания даже бы не являлись бы поверхностными, но в общем теперь, теперь э, есть то, то положение, в котором мы с вами в и пребываем. Но это не значит, что надо опускать руки, вы можете спокойно в общем, трудиться. Никто, например, не... Есть масса примеров, когда люди не являлись как бы людьми первого ряда, не обслуживали партийную элиту, не обслуживали никакой номенклатуры, считались людьми второго и третьего ряда, а между тем оставались людьми высочайшей чести и высокого художественного уровня. Вот приводили пример одни из наших гостей Николая Рубцова, который в общем, при жизни был совершенно невостребован и замечаем. То есть всего там пара книг и вышел при жизни, в общем-то. А после, после гибели эти тиражи достигают просто сейчас фантастических цифр. Именно потому, что люди чувствуют потребность именно в, не просто в тихом, не злом слове, а вообще в слове как таковом. Они чувствуют, что этот человек родствен им по многим вот этим интенциям. У нас в России всегда любят трагедии. И у нас принято любить людей э, после их смерти. Потому что при, вообще самая большая проблема э, межличностных отношений – это доступность. Когда человек доступен, к ним можно общаться, ему можно написать, позвонить, он менее интересен. Его сильная трагедия, которая приводит например, вот к такому концу, да, там, к трагическому финалу, человек, не знаю, она в притягивает взгляды, сразу образуется круг тех людей, которые хорошо знали, которые могут сказать, которые могут написать, и сама по себе смерть является основным явлением. И она, в общем-то, служит и росту интереса. Это не умоляет таланта там, Рубцова там, или еще-либо кого. Вот она. Вот так жил человек и жил, он прожил такую, как, нормальную, тихую, спокойную жизнь. А здесь нет, он умер, его не стало. Ах, ну обычная русская. Да, они а досмотрели, они а дооценили. Давайте теперь дооценим, досмотрим и так далее и тому подобное. Ведь помимо Рубцова есть люди. с... Из его же поколения поэтий-фронтовиков с не менее трагичной судьбой, да, там тот же Праслов или ныне здравствующий еще Горбовский. У людей потрясающая жизнь была и полнейшая всяких испытаний, сложностей, но они, может быть, и менее популярны, чем Рубцов, потому что, в общем-то, дожили до... Ну, Праслов нет, а Рубцов должен дожил до преклонных лет. Вот и все. Смерть играет огромную роль. Смерть – это некий такой катализатор величия, если хотите, или возвеличивание «я». Это, в общем-то, естественно, но ну, тем более еще и для, для нашей страны, таких примеров тоже, в общем-то, нас всегда начинается «не доглядели». Вот последние, может быть, 10 лет у нас появился такой новый относительно феномен, это, в общем, люди, которые причисляются не просто к христианству, это целый сегмент православной литературы, в этом сегменте содержится Опять же, самоназвавшие себя православными поэтами и огромное количество графоманов по этому поводу, какие-то писатели, прозаики, какие-то даже чуть ли не драматурги, которые сами себя так называют. И в том числе идет интенсивный процесс выделения вот в этой массе действительно людей, которые глубоки, которые пронизаны не просто там на горной проповеди, но чем-то большим. И способны давать э, картины жизни, в том числе современной, что очень важно, э, разворачивая таким образом, чтобы она казалась продолжением вот, э, «Пусть на горной проповеди». А, как вы относитесь вот к этому процессу выделения из масс вот этих э, людей, которые, э, которых, может быть, будут читать? к Патриаршеской литературной премии, к конкурсу просвещения через книгу. Это наиболее сейчас эффективные механизмы вот этого выделения. Или э, могут быть еще какие-то дополнительные вот э, задействованы. Ну, э, может сначала говорится, Я плохо понимаю, что такое православный литератор, потому что как бы я уже говорил, да, что исконно русская литература, она, в общем-то произошла от православного вероисповедания. Это, в общем, как бы ясно. Люди, которые себя называют или выделяют себя православными литераторами, ну, для меня достаточно странно это явление, потому что ну, все идет от Творца. А как? Мы живем по воле Творца, а как может идти не от него? И здесь неважно, там, какого ты вероисповедания, какой ты конфессии принадлежишь идет все и, человек это лишь проводник лишь средство э трансляции э Божьих замыслов помыслов э возможно таким образом некоторые хотят создать в государстве новую литературную элиту возможно э -э в этом в принципе нет ничего плохого потому что в общем-то надо э -э иметь некое разделение между настоящ настоящим творчеством и поддельным а, ну, роль а, Патриаршей литературной премии здесь, в общем-то, огромна. И мне кажется, она еще с годами будет и возрастать, потому что, в принципе, это совсем молодое действие. Вот, поэтому за, за ней, возможно, даже и будущее. Что же касается конкурса просвещения через книгу, а, мне кажется, а, современные литераторы а, слабо еще о нем знают и слабо знают, что они могут в нем участвовать. Именно а, те, кто не считает, что они как-либо а, себя относят к этой так называемой православной элите литературной, боятся в нем участвовать. Потом, в общем-то, у нас есть такое наследие, когда говорят, что вы молодой человек, вы еще молодого, 35, 45, надо даже и до 65 участвовать во всевозможных мероприятиях, съездах, там что-то написать, что было одобрено и так далее, там подобное. Нет, я думаю, что в перспективе у конкурса просвещения книги через книгу должно быть большое будущее, именно я имею в виду художественную литературу, потому что, в принципе, насколько я знаю, поскольку я был экспертом этого конкурса, в остальных всех номинациях там, в общем-то огромнейший выбор литературы. А вот то, что касательно художественной литературы, там уже есть ряд авторов, которые, в общем-то, проложили дорогу. И теперь дело, в общем-то, за молодыми, им надо остается писать и заявлять о себе, договариваться с своими издателями. В общем-то, нет автора без некой смелости. Никому не, нет, никому не закрыта дорога. Человек может взять, договориться с своим издателем, собрать необходимые там документы и подать, пожалуйста а дальше пойдет экспертная оценка, там же, там же не обижайтесь, там же, в общем-то, идет выбор, вот и все. – Хорошо. А Коснемся тогда роли церкви, вот в этих книжных процессах. Там понятно совершенно, что русская литература и родилась в лоне церкви, и долгое время развивалась в этом лоне. Теперь, по прошествии вот советских десятилетий, Кажется, что многим со стороны кажется, что эти процессы либо параллельны, либо вообще противонаправлены. То есть вы идите служите, батюшке, да, то есть исполняете чисто обрядовую сторону. А вот книжная премудрость это уже в общем, такая совершенно частная, секуляризованная, то есть ну, лишенная да, вот, религиозного мотива. Э -э область, где э совершенно вот, сплетены в одну косицу коммерция интересы публики, и больше, словно бы, и ничего и нет. Вот нет этой, не простраивается этой вертикали. Вы бываете в книжных магазинах, вы видите, как трудно выставить вот эту вертикаль между вот этими пособиями, которые там лежат, да, однообразными, однотипными, но в том числе -то такими мелко нарезанными, как вот винегрет какой-нибудь, и э, тем, чем изначально была книжная премудрость на Руси. Постоянное соприкосновение с бытием в его ну, высшем выражении. Постоянная адресация к создателю. Постоянный мучительный вопрос, нужно ли, зачем я, кто я, чем дело кончится. Вот этих мучительных вопросов теперь вот в этой коммерческой словесности почти нет. Что же, что же сказать людям, которые все-таки продолжают ждать чего-то от литературы, в том числе от русской? Ну давайте тогда по порядку. Ну в общем-то русская православная церковь как общем-то институт духовный в общем-то имеет из идеи своих представителей, я имею в виду представителей духовенства, ряд авторов прекраснейших с моей точки зрения. Я об этом в общем-то я не буду перечислять их. Но об этом свидетельствует работа патриаршей литературной премии имени святых равнопостных Кирилла и Мефодия. Далее она в общем-то имеет такой орган, как издательский совет Русской православной церкви, который, в общем-то, в состоянии э, привлечь свою структуру достойных э, экспертов, э, профессиональных литераторов, профессиональных литературоведов, критиков, э, и, в общем-то, э, можно на, в этом вопросе на, полагаться на издательский, э, на издательский совет Русской православной церкви. Что касательно литературных магазинов? Это вопрос сложный, потому что если мы вот зайдем в десяток, по крайней мере, из них, но если мы возьмем поэзию, то у нас останется Пушкин, Есенин, Дементьев, Лариса Рубальства, да, по-моему, mm -hmm. но многие, в общем-то, это те, кто не являются поэтами, а являются, в общем-то, авторами песен, текст песенных текстов. Там, садов может быть в общем то это в большинстве из которых которых вот я назвал там в финале которые, в общем- то ну, не несут высокое поэтическое слово ну они как-то у них там расходятся значит есть запрос и так далее и тому подобное мы можем назвать ряд авторов ныне здравствующих которых вы в общем то с трудом разычите на прилавках я имею того же в виду кострова того же горбовского я имею в виду только здравствующие, да. Ну и, и если взять там людей поколениям моложе, то да вы вообще никого там не найдете, потому что в общем-то на сегодняшний день даже поэзия в общем-то не нужна и она считается делом-то затратным на молодых авторов. Даже не, хотя можно было бы обходиться и просто сборниками, да, какими-либо. Но этого нет. Ну будем надеяться, что. Возможно, но поколение новых литераторов, прозаиков, поэтов, литературоведов будет приходить.